Вас приветствует информагентство Ледокол. Меня зовут Аркадий. Можешь задать вам несколько вопросов? Вы сегодня основали совет по решению вопросов 10. поликлиники, 10. инфекционной больницы и 6. детской поликлиники. Так? А немножко путаница в названиях. У нас сейчас есть одно юридическое лицо. Это 5. инфекционная больница, в которой есть вот этот филиал. Это бывшие подразделение 6-й инфекционные, которые закрыли. И еще несколько других корпусов. Вот мы сейчас находимся непосредственно против 10 бывшей 10 поликлиники, которая являлась структурным подразделением 6 инфекционной детской больницы, которую закрыли. Понятно. То есть вы сейчас выступаете за то, чтобы вам вернули именно 10-ю поликлинику, либо вернули ее материальное обеспечение в рамках пятой мы сейчас выступаем инициативную группу которая поддерживает эту позицию за отмену распоряжения о реорганизации в целом чтобы нам вернули не только поликлиническое отделение но и шестую инфекционную больницу которая принимала детей до трех месяцев поскольку вот наша поликлиника и шестая инфекционная это одно юридическое лицо и мы бы хотели дальнейшие все вопросы урегулировать именно в рамках другого юридического лица не имеющего отношения к пятой инфекционной больнице. Хорошо. Как вы считаете, медицина она является услугой и, или является уже неотъемлемым правом человека, которое должно обеспечиваться государством? Ну, безусловно, медицина должна обеспечиваться государством, и мы видим попытки ее обеспечивать. Но вот то, с чем мы столкнулись после реорганизации, к сожалению, по мнению родительского сообщества, значительно ухудшило качество и доступность оказания медицинской помощи. Именно поэтому мы и начали свои активные протестные действия против закрытия больницы и попытки закрытия нашей поликлиники. Понятно. То есть вы согласились бы с таким утверждением, что есть два класса, и они все время находятся в противоборстве. И то, что сейчас закрывает вашу больницу, это один из актов этого противоборства. Я никогда не вникала глубоко в классовую борьбу. И это, пожалуй, наверное, первая ситуация, когда я была вынуждена противопоставить себя действующим решениям властных структур. Поскольку я оказалась глубоко с ними не согласна. Я думаю, что это первое, но не последнее. Возможно. Вот. Как вы считаете, сможете ли вы своими действиями добиться того, чтобы вам вернули эту больницу? На сегодняшний день, спустя два с половиной месяца активной борьбы, которая включала в себя сотни обращений, во властные структуры, в общественные организации палаты города, в правоохранительные органы. Они пока не получили, скажем так, какого-то конструктива. Мы получили отписки, килограммы отписок. Но именно после этого мы были вынуждены выйти на улицу, как говорится, с пикетами. Потом приняли решение, поскольку пикеты наши тоже были незамечены и не услышаны, и даже митинг. Организованные родительским сообществом в поддержку наших требований, родители перешли к акции протеста в виде голодовки. И только после этого. С нами пошли на контакт. И вот сейчас мы видим, хот хотелось бы видеть, по крайней мере, некоторые подвижки по поликлинике. Что касается больницы, вчера было достигнуто, достигнуто с Валентиной Владимировной Гречушкиной зампредом правительства некоторая договоренность о приостановке любых действий по перепрофилированию до момента создание экспертной группы по финансовым вопросам закрытия этой больницы, поскольку основная причина, как оказалось, это нерентабельность этого учреждения. Хотя мы, как родители, нас глубоко как бы, коробит эта формулировка, что бюджетное учреждение в принципе может быть нерентабельным. Поэтому мы хотели разобраться во всех вот этих коллизиях, хитросплетениях происходящего э, в процессе реорганизации и, возможно, создать прецедент и остановить в целом, э, дальнейшее закрытие больниц как детских, так и, возможно, взрослых. Хорошо. Пробовали ли вы объединиться с такими же людьми из других городов? А, да, конечно, мы у нас есть группа в социальных сетях. Мы уже наладили контакты с Ярославлем, с Москвой, с Пензой. И собираемся создавать межрегиональную группу, чтобы, поскольку, как мы, столкнувшись с этой ситуацией, отмониторили по интернету, что эта проблема, она федерального уровня. Закрытие больниц, закрытие поликлиник, реорганизация, оптимизация, увольнение целых врачебных коллективов. Это касается всех, всей страны. Поэтому, конечно, судя по всему, нам придется выходить на федеральный уровень. Это вы правильно понимаете, только я вам скажу, что проблема несколько в ином. Вот вы в предыдущем своем выражении использовали такую фразу, как «нерентабельность предприятия». Да. А как вы считаете, можно ли считать вообще рентабельность такого важного предприятия, как поликлиника? Или дело тут в том, сколько детей возвращено там к жизни, Конечно. к здоровью? Безусловно. Вот именно поэтому мы и попросили вчера заместителя председателя правительства приостановить любые действия по закрытию нашей больницы и создать экспертную группу для того, чтобы разобраться в экономической подоплеке э, вот этой нерентабельности. Поскольку мы считаем, что любое бюджетное учреждение, тем более детского здравоохранения, оно просто обязано адекватно финансироваться государством. Хорошо. А как вы можете остановить капиталиста, который считает, что это ему не рентабельно от закрытия какого-либо предприятия, в том числе и поликлиники. Но это же его священное право частной собственности. У нас же даже государство защищает частную собственность. Я не знаю, какому конкретно капиталисту, и если он у нас в Саратове понадобилось закрытие нашей шестой инфекционной больницы, я думаю, что это какая-то не увязка именно такого правового, экономического характера. И ее нужно в том числе выносить на федеральный уровень, поскольку мы, как мы поняли, это имеет некоторые тарифные соглашения, тарифная политика Министерства здравоохранения, возможно, и федерального. Именно поэтому мы пытались встретиться с министром Скворцовой, который прилетала к нам в город. Недавно, но у нас не получилось это сделать, поскольку мы хотели на федеральный уровень донести эту проблему. Все, большое спасибо. Все вопросы заданы. Удачного дня. Спасибо. День добрый, меня зовут Аркадий. Я от информагентства Ледокол. Разрешите вам задать несколько вопросов? Смотря какие. Mm -hmm. Смотрите, вы сегодня основали новую общественную организацию. Общественный совет по делам 10 поликлиники, я правильно понял? Да, все верно. Я Бигжанова Гуля Сергеевна возглавила. Сегодня вы основали Совет общественный по поводу 10 поликлиники, так? Все верно. Общественный совет при э, поликлинике номер 10. При, ну, в составе 5-инфекционной больницы э, в составе 14 человек, это основной состав, который имеет право голоса и присутствовать на основных наших заседаниях и принимать определенные решения, определенные э, в, делать э, выводы по проделанной работе, которые будут происходить в 10-й поликлинике. На сегодняшний день это самая такая насущная проблема, которая меня волнует в первую очередь. 10-я поликлиника должна существовать в таком виде, в котором она была до реорганизации, до момента реорганизации. Вот. Определенный перечень вопросов вы, наверное, слышали, я их озвучила на самом совете 10-й поликлиники, поэтому... Конечно же, это в первую очередь возвращение лаборатории 10 поликлиники в полном мере с возможностью делать исследования биоматериалов наших детей и именно на базе нашей поликлиники на Комсомольской 28-30. Это возврат нашего врача КДЛ, да, лаборатории врача Надежды Николаевны, которая на данный момент уже находится на базе 10-й поликлиники. Ее вот на днях буквально вернули, вот, да, и это очень нас радует. Но, тем не менее, это нужно было укрепить, закрепить на, на, на бумаге. Поэтому мы э, сделали общественный совет. То есть я решила создать общественный совет при 10-й поликлинике, который э, курировал бы все вот эти вопросы именно на, э, по делу и по факту. И нужно, я еще раз повторяюсь, как всегда я говорила, нужно верить не всяким СМИ, а журналистам и так далее, а верить нужно делам. Поэтому э, с моей стороны, в первую очередь, это для меня и волнует, как будет работать и жить моя поликлиника, к которому относится мой ребенок. Он закреплен к этой поликлинике, я имею полное право и отстаивать э -э, право на существование и оказание достойного медицинского обслуживания нашим, нашим детям. Вот. Далее следующий вопрос, который мы хотели бы э также, вы также я вынесла на, на совете общественном, это вопрос по возвращению э -э, физиотерапевтического оборудования. Uh -huh. Это целый перечень, этот перечень 12 единиц техники, которые уже, как нам заявила главный врач Вера Федоровна, что это 12 единиц техники, которые уже непосредственно шли поверку, и наши дети могут спокойно ложиться под вот эти оборудования и получать физиотерапию на, на надлежащем уровне с соблюдением, естественно, техники безопасности. Хорошо, спасибо. А как Вы считаете, вот этих мер достаточно для того, чтобы больше ваш, над вашими детьми не создавалась такой угрозы, что они недополучат какой-либо помощи. Вопрос также поднимался и о составе кадровом, естественно, да? Это и возврат всех узких специалистов, которые у нас Нет, были. Нет, я не про состав и не про то, что вернули бы оборудование, а про то, чтобы такая ситуация в принципе не могла повториться. Я так думаю, что наши меры это будут будет, будет к определенным уроком для руководства, что такие вещи нельзя допускать, и вопрос всегда должен быть под контролем у власти. И такие ситуации, которые произошли вот в этом году, к сожалению, такие вещи нельзя допускать. Это мое личное мнение. То, что сейчас идут определенные по вопросу нашей поликлиники, это уже определенные есть шаги, шаги в нашу сторону. И я считаю, что мы будем в любом случае эти договоренности подтверждать документально, чтобы все было выполнено, как было обещано. Вот, поэтому, естественно, мы заинтересованы, чтобы все, что было обещано руководством и властью в лице Валентина Владимировны Гречушкины, чтобы это все исполнилось. Хорошо, Гуля Сергеевна, а как вы считаете, власть вообще в этом заинтересована? Кому она принадлежит? Поликлиника? Нет, власть. Власть кому принадлежит? Как это можно? Как, как можно вообще комментировать, кому может принадлежать власть? Власть принадлежит на, вообще народу. Народ выбирает власть, и, соответственно, воля народа, и власть должна слышать волю народа. Хорошо, вы видите какие-то механизмы, кроме общественного совета, которые вы сейчас составили для решения ваших вопросов? Вы намекаете на какие-то политические моменты? Так точно. Я не хочу никакие давать комментарии в плане политических каких-то вопросов, потому что это вопрос, не относящийся к родительскому сообществу. Я считаю, что мы должны действовать в рамках тех вещей и тех проблем, которые мы поставили, и решать эти проблемы. А вопрос политический, это совершенно уже другая совершенно сфера, и мы такие, в данном, в данном моменте, я считаю, такие вопросы, они как бы неуместны родительскому сообществу. И власть, она мы заним, именно родители, они занимаются вопросом социального характера, потому что это вопрос социального характера. Здесь политику я не хотела бы при, при, вообще как-то хорошо а, причем, Хорошо, мы включим тогда экономику. Как мне сказали, именно шестая поликлиника, ну которая раньше была десятой. Я же правильно ее называю? Десятая поликлиника, 10 в, состав... поликлиника в, состав... в составе какой больницы? В составе инфекционной больницы. Вот, десятая поликлиника в составе инфекционной больницы была закрыта в, в связи мае. с нерентабельностью этого предприятия. Я правильно понимаю? Ну, насколько мне известно, больница, инфекционная больница номер 6 была закрыта в связи с вот этой реорганизацией и присоединением ее в к пятой инфекционной больнице, которую возглавляет Вера Федоровна Харитонова. Хорошо, но если тут все-таки замешана экономика, а экономика порождает уже политические да, вопросы. Мое, то... мнение, мое мнение таково, что вообще медицинские учреждения это государственные, муниципальные учреждения, mm -hmm. которые не должны не должны себя скажем так, содержать. Что значит нерентабельность? Это вопрос, опять же, к тому, что здоровье детей и рентабельность это совершенно разные две, две скажем, вещи. Поэтому говорить о том, что какое-либо, какое-либо медицинское учреждение не, соответ... не рентабельно и не имело возможности само себя содержать это учреждение, я считаю, это как бы постановка вопроса не должна быть так. Вот именно вот в таком русле не должно было быть. Хорошо, последний вопрос. Как вы считаете, согласится ли капиталист перестать считать свою рентабельность и начать выполнять работу, которую он сам на себя возложил? А вы... Ну, допустим, в медицине. Согласится ли он продолжать заниматься клиникой, если он не получает прибыль? Я не знаю, про какого капиталиста вы имеете Абстракт, в виду? Да, допустим, абстрактный капиталист, у которого главная цель прибыль. Я не знаю, насколько, какие у них планы нашей ну, именно. вы как говорите, я не знаю, какие могут быть планы у этого капиталиста. Я не, имею, я не знаю про кого именно конкретно вы ведете речь, но. Что значит в планах? Я вот не могу понять вашего вопроса. Я еще раз повторю тогда. Если у капиталиста главная цель – его личная прибыль, будет ли он держать нерентабельную больницу? Я считаю, что в связи с теми, с той ситуацией, которая возникла вот на данный момент с нашим медицинским учреждением, с поликлиникой номер 10, и в связи с этим борьба, которая произошла, именно за сохранение, да, изначально я начала борьбу за сохранение поликлиники номер 10 и продолжаю действовать именно в этом ключе, в этом русле. И я так думаю, что еще раз, вот для власти, наверное, это будет уроком, что в дальнейшем нужно как-то принимать более конкретные решения, которые были бы действительно направлены на, именно на не на рентабельность, а на оказание достойной медицинской помощи нашим детям. Я это считаю, что это будет уроком для власти, и в любом случае такого, я надеюсь, что не допустят. Большое спасибо за ваши ответы. Доброго дня. Все, спасибо. вопросы предварительные да, по составу именно общественного совета при 10-й поликлинике. При общем, объединенном. Да, при, при общем объединенном, но при э, 10-й поликлинике. И вопросы исключительно мы сегодня будем решать именно организационные моменты по 10-й поликлинике. Я как представитель родителей инициативной группы, которая возглавила движение за 10-ю поликлинику, за ее естественно, существование в надлежащем виде, а не в том, что сейчас происходит. Поэтому мы здесь все собрались, чтобы провести, вот в связи с этой реорганизацией, вернуть прежний, полный объем работу по 10-й поликлинике. Поэтому на повестку дня вот этого нашего заседания я вынесла несколько вопросов, которые нужно будет обсуждать всем составом общественного совета. Итак, 28 марта 2019 год, Значит, заседание общественного совета при поликлинике номер 10. Установочное, установочное, сказать, установочное да, естественно. Тут просто мы вынесем сейчас на помещение вопросы, которые нужно будет решать всем общественным советом. Значит, заседание с участием э, заместителя председателя правительства Саратовской области, Гричушкина Валентина Владимировна, министра здраво здравоохранения Мазины Натальи Васильевны, главного врача Веры Федоровны Харитоновой. Присутствует. С участием, наверное, там... Ну, это понятно, присутствует там здесь все. Но с участием нужно говорить, что мы здесь не просто собрались родительская инициатива и сами решаем. Нет, мы все-таки участвуем с руководством. И при вас мы это все будем, естественно, с вашим участием все эти вопросы решать, 50-й Значит, общественное положение, а положение общественного совета у нас будет, так как нам Вера Федоровна дала определенный, скажем, такой шаблон. Но я так понимаю, вы сделаете этот шаблон уже под 10-ю поликлинику. По пунктам основным вот мы прошлись, там пункты нас все устроили, в принципе, вот тот, который вариант был по 17-й поликлинике общественного совета, положение я имею в виду. В принципе, его можно будет, наверное, вашей командой и привести в в таком же, в принципе, виде, но под 10 yeah, да. а По составу совета. Yeah, yeah, да, да, да, Да, да, да, да, количество, которое какое-то должно быть, потому что какое-то принимается решение, соответственно, должно быть голосование, количество голосов. Поэтому, когда совет будет безразмерный, он, так скажем, свою функцию не будет выполнять. В состав советов, на общественный совет могут приходить любое количество людей, которые принимают участие Выслушать и высказать свое мнение. Для чего коллеги, уважаемые, свои коллеги или э, родители э, создаются общественные советы для того, чтобы выслушать мнение. То есть это пациентские организации, но ну, взрослой поликлиники, это взрослые, да, вы родители, то есть законные представители детей. Для того, чтобы услышать мнение и проблемные вопросы совместно решить, это основная задача общественных советов, понимаете? То есть вы можете знать отношения к конкретной семье. Ребенок, невыполнение каких-то обязательств со стороны родителей, потому что у нас же, смотрите, выявление вплоть до того, что семьи, которые находятся в социально опасном положении. Ну, кто не как соседи по подъезду, могут сказать: уважаемые доктора, вот у нас есть семья, появилась, которая, ну, я допускаю, может быть, в Волжском районе это будет значительно меньше, но тем не менее, у нас есть частный сектор, правильно? В самое разное состояние, когда мы выявляем, есть ребенок, вот далеко не надо ходить, Московская область да, или Москва, когда ребенок четырехлетнего возраста находился в заброшенном там не знаю квартире вы посмотрели это мусорка самая настоящая ведь его тоже вывели кто соседи соседи обратились что вот проживает семья которая и это в том числе понимаете и в том числе работа врачей специалистов что Хотелось бы 10 -м. Нет, Нет конечно. Время просто... время идет. Да, я дай. заканчиваю да, в этой части, потому что вот если мы будем сейчас просто, как бы количество людей, которые присутствуют, вы должны определиться по совету. Да-да-да. Ну я я так думаю, что Общественный Совет это же не определенное. Мы что, должны ограничивать? Я, допустим, предлагаю не ограничивать количество состава а Общественного Совета в предел, допустим, какой-то определенного. Я хотела бы, чтобы э, включили мы в Общественный Совет всех, кто желает принять участие в жизни 10 поликлиники. Господин, ага, можно предложить дальше. на обсуждение? Да, да, да. А, ну, меня знаете, да, колокол, советник министра. А, я в министерстве, в том числе, курирую ну, наше общественное министерство. Просто хочу вам рассказать по практике, как это все происходит. Любой общественный совет он должен состоять из конкретного числа. То есть 10, 15, 20. Просто это рабочий орган. Нет, вот, вы просто дослушайте. Я, вы просто дослушайте. дослушайте. Глядите. Просто когда будет, будет собираться на совет, кто-то не пришел, кто-то уехал, кто-то не дошел. Но у вас форума не, не будет. Вы сейчас общешься на совет? А потом... Нет, вот в этом нет, нет. Собираться. Нет, послушайте. Послушайте, у вас должен быть рабочий орган, по 15 человек. Будет. Ну, 15 ну человек. будет, ну, будет потом... 20 человек, но это ваша не 10 человек, ваша, как нам хотят. Кто-то на одно заседание пришел, на... Второй второе не пришел, пришел новый человек. У вас просто тут проблемы с кворумом, ведь любое решение, оно уже, понимаете, на голосовании да, и так далее. То есть вот я но вам я предлагаю... Я так, я не думаю, что у нас прям будет больше 20, но не меньше. Ну, просто чтобы потом у вас проблем с кворумом не было при принятии решений, понимаете? Ну, в правом случае... Нет, поэтому я вам вы предполагаете, что стоит это должны в этом общественном совете быть родители детей, которые территориально обслуживаются, 10-й? Я так считаю, что да. А что, а потому что Вы это общественный совет при 10-й поликлинике. нет, нет я не Я не категорично не выступаю. Если есть желающие, которые приним... хотят а принять участие, именно, раз, которые прикреплены в 3-й поликлинике, но мы можем участвовать в 10 поликлинике, если я в хочу ограничивать. поликлинике. Потому что одно учреждение сейчас... Назад. А ну, у вас не там что-то плохо? Ах... Нет, ну хорошо. Учреждение... Я просто тому, что да, насколько они заинтересованы будут Нет, я, будет, именно 10-й Я Давайте немножко в тянух мы тоже Время 10 минут. У нас сейчас по факту, по факту, у вас сейчас. Сергей. давайте сейчас. Хорошо, давайте мы опустим вот этот момент, вопрос мы решим, дальше давайте по повестке дня, я хотела, какие вопросы нам надо будет этому общественному совету решать, значит, общественный совет должен будет определенные вопросы решать, значит, утверждение перечня вопросов, сейчас будет, по качеству оказанной медицинской помощи, значит, возврат собственной лаборатории, это первый вопрос, который решать должен будет общественный совет, возврат собственной лаборатории и врача КДЛ, в поликлинику нашу, с возможностью повторном незамедлительным исследования биоматериалов детей и э, с припиской ЦИТа, и в случае необходимости или при, при сомнении врача в установке диагноза, естественно, сделать незамедлительные эти анализы. Это основной насущный вопрос, который будет общественный совет решать. Возврат лаборатории с возможностью исследований, Проводить именно на базе 10-й Мы ставим вопросы, которые, в общем-то, уже решены. Нет, мы должны... Одно дело, вот когда нам пообещали, да, но и это и надо показать. закрепить. Одно дело сказано, да, но нужно это закрепить. Да. Значит, приглашение специалистов-проектировщиков с целью создания проекта, перепланировки помещения лаборатории, обустройства отдельного вентиляционного канала, потому что вы говорили, что были проблемы, это тоже включено. Обсуждение по ремонтным работам, по перепланировке и переобустройству помещений именно лаборатории. Это не просто так взяли и э, возвратили нам лабораторию, но нужно еще это укрепить, что действительно это будет работать в лаборатории на базе нашей поликлиники и э, с прежним составом. в прежним составе. Выполнение ремонтных работ по перепланировке помещений, демонтаж старых перегородок, возведение новых перегородок современных, из современных стройматериалов, коррекция работ системы отопления, потому что с этим вопрос тоже стал. Значит, устройство нового вентиляционного канала. Возврат в поликлинику лабораторного оборудования в полном объеме, каком он, он был до начала реорганизации. Следующий блок, значит, возврат на работу прежнего персонала поликлиники. Нам нужно вернуть ставку хирурга, ставку врача ФТО лор специалиста, которого у нас до сих пор нет, вернуть УЗИ специалиста, врача, УЗИ диагностики и опубликовать. И... А, Вопрос. Да. <регулированное> Зачем еще? Давайте соберем стрельбу, поставим десятку, правильно? У нас «Подождите, что-то у нас пойдет сейчас не в то русло. Мы сейчас собрались вопросы почему? решать я вас не обозрать, в работе, в и вас опозбрать работой в поликлинике. Не мы, не сейчас в поликлинике. мы сейчас, мы сейчас поликлинике. Об здания, мы мы говорим об этом конкретном здании, где мы находимся. И что вы понимаете, что происходит с высшим советами на поле? Подождите, мужчина, вы не будете, давайте раздумываться седлой. Давайте я Уважаемые, уважаемые а, а, родители, а, а, давайте обобщим. Во-первых, никого, ни за чей счет совершенно возвращаться не будет. Ольга Сергеевна говорит ровно о том, что было в 10-й поликлинике. А товарищ вернуть. Нет, пускай формулировки. Все, все то, что Но... есть вернуться, немножко не в том формате. Вы Вы не число? У вас как по имени отчества? У вас как по имени Алексей Владимирович, смотрите, это оборудование было на поверхности. Оно сейчас с ремонта, с поверки все возвращается и возвращается сюда в 10-й поликлинику. То есть. Никакое оборудование, вот в третьей поликлинике все стоит и стоит, и никаких от вас никакого оборудования забирать не будет. В десятой поликлинике были специалисты, специалисты по штатному расписанию, которые работали, они здесь так и будут работать. В третьей поликлинике работают свои есть в третьей, вы прекрасно им пользуетесь, и никто у вас ничего оттуда не забирает. Поэтому, вот смотрите, давайте здесь вот такие мелкие вопросы, вот мы просто деятельность 10 поликлиники привести в порядок в соответствии. Конечно. А вот то, что касается вот того, что там конкретно какие мы трубы, где будем менять, давайте это немножечко опускать. Хорошо? Да, я включила, потому что это тоже сказано, что это препятствие. коллеги, мы в прошлый раз, когда с вами собирались, мы прошли буквально каждый кабинет и уже посмотрели, где что ориентировочно мы можем здесь сделать. И по поводу в части ремонта, и в части какой-то установки оборудования. В части вот приспособления тех кабинетов, установки рамки. Давайте вот на такие уже мелкие вопросы не обращать внимание. Вот смотрите, важность нашего общественного совета не углубляться вот в эти мелочи, это в любом случае, в прошлый раз это все было под запись, вы прекрасно видели, и камеры работали, и сегодня вот здесь. здесь. А вот еще важность Общественного совета в том, чтобы вы все вместе принимали участие в том, как ваши дети получают услугу. Что она качественная, что она вовремя вам значит, оказывается в определенные сроки и без каких-то каких сбоев. Вот это важно. Да, вот это, я считаю, вот это нужно отметить. И для, как для третьей, так и для десятой поликлиники. Почему один общественный совет мы все-таки предлагаем? По одной причине. А, проблемы общие. Да, они, к сожалению, есть. Мы тоже это знаем и совершенно от этого не уходим и не скрываем. Проблемы общие. Поэтому вот эти общие проблемы, их проще, наверное, решать все-таки будет вместе. Вот таким общим составом заинтересованных родителей. Поэтому вот то, что касается количества, я с вами совершенно согласна. Все, кто изъявляют желание, все запишутся сегодня. И общественный совет будет вот таким образом работать. Мы вас совершенно не заставляем не хотите один общественный совет? Разве? Не хотим. Делайте два. Да. Но с точки зрения, вы просто определитесь с точки зрения и нашего времени, и нашего времени. Ну вот, посмотрите, как сделать удобнее Нет, для всех. Все То есть я... мы же понимаем, что у нас одно объединенное лечебное учреждение. Несмотря на то, что у нас одно объединенное учреждение, но каждый будет тянуть одеяло на себя. Третья поликлиника за свою поликлинику, десятая за десятую. Поэтому я считаю, что может быть это будет правильно, если мы будем создавать общественный совет Два именно при десятой й поликлинике, а при третьей отдельно. Это будет конструктивно, если да. каждый будет знать свои проблемы. Да, мы да, не знаем да. их проблемы, Поэтому и нам да. это неинтересно. Мы, мы хотим свои проблемы мы решать. Вас мы Поэтому вас ограничим. Поэтому две организации, совет при третьей, пожалуйста, чтобы, чтобы не было такого, не что мы что-то обсуждаем на все училище. Это ваше, да, да, да? да. чтобы это не было. И почему и так далее. Я так думаю, что лучше всего вас смотреть. Пусть они у себя организовывают. Потому что мы будем при 10-й поликлинике, и интерес. 10 Можно? 10 вот смотрите, наш третья поликлиника работает, зарабатывает на себя деньги. Нам нужно делать в третьей поликлинике на втором этаже ремонт. Сейчас эти деньги все выдернут и пойдут эти деньги на ремонт вашей десятой поликлиники. Выясните, пожалуйста, а почему вы говорите Вообще, одно лечебное учреждение вылет, а почему это? вы разграничиваете тогда третью поликлинику и десятую поликлинику, и когда и это мы не говорим о возврате того, что было до момента реорганизации. Мы с неба звезд, еще раз, не требуем мы говорим о, о тех вещах, которые были до реорганизации. И ни в коем мере вас мы каким-то образом ущемить не хотим. Вы это услышите, пожалуйста. Я говорю Дед только конкретно Что нас не будут ущемлять. Вот, Потому что как... вот, вы правительство делает. Я, я, я представляю интересы десятой поликлиники. Поликлини. Мы же объединенные, это да. понятно. Это понятно. Можно, да, уважаемые представители третьей поликлиники, вы, конечно, меня простите, может быть, я эмоционально сейчас выскажусь, да? Но у вас, простите, пожалуйста, было все отлично, да, изначально. А у нас произошла реорганизация. Нас как котята оторвали от мамки. И бросили вот так, понимаете, без суда. За счет вас, опять же. Опять же, да. Как вы считаете, у нас что мы за отобрали за счет вас оборудование, у нас уволились. Обращаю вас. ваше внимание, не перевели, а уволили сотрудников. сотрудников. Мы просим а этих сотрудников, которые уволили, нанять обратно. Мы не просим ваших специалистов нам отдать. Это нечестно будет, потому что ваши заработали. специалисты, они вас обслуживают, вы их знаете, да, это все замечательно. Оборудование ваше нам не нужно. У нас было свое оборудование, понимаете? По поводу ремонта, сейчас сразу объясняю ситуацию. Просто вы, может быть, немножко не в курсе. У нас здесь протекала крыша, да? Вина управляющей компании. И Министерство здравоохранения будет решать вопрос, это ваш поликлиник тут вообще никаким образом не участвует. Понимаете, мы поэтому вам и предлагаем, давайте мы разделимся, мы прекрасно понимаем, что сейчас просто мы будем решать вопросы по-своему, потому верните, что нам было. А вы будете каждый раз, и не зная ситуации изначально, задавать вопросы, сомневаться, как-то нас тормозить в этом. Давайте пока временно разделимся, и можно определить регламентом, да, чтобы потом проводить совместное, если хотите. И обменяться опытом, как у вас там что, как у нас тут что. Вот как бы вот я что хотела сказать. Совершенно разумное э, решение, предложение, вернее, совершенно разумное предложение. Поэтому я вот э, почему сегодня здесь все для того, чтобы выслушать мнение и для того, чтобы понять, по какому пути идти дальше. Вот и все. Пожалуйста. 20 минут прошло. Да. Нет, подождите, у меня, у у меня есть говорю, да. повестка дня на те вопросы, которые Я вы можете задать. Да, да. да. Вот. Значит, да, действительно, вот так получается, что вот Да, нормально. конфликты какие-то. Так, все-таки мы будем вопрос решать и с узкими специалистами, да? Нужно обязательно установить э, тот прежний режим, в котором работали наши все узкие специалисты. Это и не и те специалисты, которые работали по совместительству, это лор-специалист, это невролог. Их мы хотели бы, чтобы они не меньше, чем все-таки три раза в неделю они работали мы... мы... что -то... Что -то... Нет, мы... Я понимаю. Значит, это дальше. Вдвоем. Возобновление функционирования кабинета ФТО. Очень насущная это, проблема и в прежнем объеме. Я даже сейчас могу перечислить то оборудование, которое нет, должно бы было не быть. Хорошо. Ну, значит, возвращаемся все оборудование ФТО. Назад. Поверки, да? после... Но вы сказали, что поверка уже да. совершена, и оборудование буквально вот на, на днях будет возвращено на место, на свои места. Но ну, опять же, с соблюдением, естественно, определенных вещей, да, безопасности детей, да, безопасности детей да, и в, две, в два кабинета, потому что в один кабинет это большое излучение будет происходить. Многие от 10 до 15 дней лечились вот со всеми вот, значит, процедурами. В третьей поликлинике вдвое увеличилось количество детей, понимаете? А коек осталось две всего. Ну, не разумно ли вот... Скажите, я куда у вас? А, а, а сколько у вас коечек? В интернете написано... Шесть коек, две смены, 12. Ну, замечательно. Так вы нам не хотите тогда вернуть нашу, да? Я отвечаю на вашу Хорошо. Ну, в интернете написано две противоположные. да, Ну, в общем, этот вопрос мы тоже хотели. Опять же, работа УЗИ кабинета, потому что УЗИ вы сказали, что будет запрос котировок, будет закупка но УЗИ, аппаратку своего слова да, но мы, мы бы хотели Поэтому все это подтвердить. Значит, там, аукцион. Аукцион. уважаемые <свот> коллеги, уважаемые родители, еще раз, мы вам подтверждаем, <кхм> что да, значит, в десятой поликлинике будет ремонт крыши изначально. Все конкурсные процедуры пройдут, и все будет значит, здесь приводиться в порядок соответствия. И а, закупка оборудования, это тоже будет по, в рамках тех денежных средств которые у нас сейчас получили настрадок, на которые будут наши клиники и все значит, детские отделения нашего комплекса. И возвраты КГ оборудования. Тоже на базе 10 приклиники нашей. И, соответственно, установки э, режима работы в прежнем мире. Значит, Ваш брат оборудования и э, режим, прежний режим работы, вот это все, вот, я думаю, что в вот этих двух вот предложений мы бы это и Значит, далее у нас вопрос по ремонту. Мы должны будем вопрос курировать по поводу ремонта. Значит, вы сказали, что нам выделено именно 10. Приземьте нашему учреждению 1 миллион на капитальный ремонт. Ну, да, там с небольшим с Ну, миллион триста. Миллион. миллион. Хорошо, миллион рублей выделено на капитальный ремонт здания на Комсомольске, 283. Внутри <зывы> помещения, только помещения помещениях, в федеральных предусмотрены конкретные виды работ. И Федоровна ознакомил, какие работы могут быть выполнены. Средства областного бюджета, которые должны быть израсходованы исключительно по национальным техническим работ, которые определены. Мы бы ну, хотели... Это софинансирование субъекта развитие материально-технической базы учреждений детства. Значит, вот тут протокольный аппарат он будет закупаться в рамках этой программы. И, соответственно, ремонтные, на ремонтные работы тоже выделены денежные средства. Там определены все виды работ. Поэтому вы совместно с руководителем медицинской организации обсудите, и расскажет, какие работы могут быть выполнены, и она будет, соответственно, проверяться без одни смены, то есть другого нельзя будет включить. Крышу ремонтировать на эти деньги нельзя, будет она ремонтироваться или еще другую стручку. Тогда что, на этот миллион? Мы должны будем тогда ознакомиться. Мы хотели бы, Конечно, чтобы, чтобы а, да. общественный завет ознакомился со сметной документацией, со всеми проектами и, естественно, вести определенный контроль за расходованием вот этих средств, которые будут идти непосредственно на десятую поликлинику. Пожалуйста. Я, простите, я по поводу аппарата УЗИ? У нас был замечательный аппарат, У нас два аппарата. Один был в стационаре, один здесь. Стационар старенький, а здесь был замечательный аппарат. Все были довольны, И зачем закупать новые? Ну, Пожалуйста, кто... Посиди этот пациенты. Я вы персонаж, сейчас сейчас я а это какое такое? имеет значение вообще? Нет, я, том, что я, я, я вообще, это, нет, вообще я как, не работаю, я бабушка, я сидят, сейчас я я раньше в Тайланде здесь работала раньше. Сейчас э, я бабушка, пенсионерка. Но я поскольку я здесь со всеми в контакте. Первый раз, раньше, знаешь, аппарат замечательный. Я попрошу Верфедору скажет, какого года выпуска аппарата, какие датчики, когда последний раз. У, у нас, нас когда, был... когда были совместительные, никто не жался, говорили, у нас замечательный аппарат, старый аппарат был. Другой... У меня предложение. У меня предложение. Можно? Я предложение Я предлагаю, чтобы не тратить время окружающих, потому что про УЗИ аппарат говорили раз в 15 уже, продачи и так далее. Вера Федоровна может встретиться, четко Потому что вот что не вопрос, то не в ПАПА. То здесь ресторан откроют, то здесь аппарат очень хороший, то еще что-нибудь. 20 раз про это что говорили. Давайте время пойдем. Может быть, я скажу. И, а и я, время, Нет, понятно. Я хочу один вопрос. Подождите, 1 миллион это выделено официально на 10-ю поликлинику нашу. Дальше Вера Федоровна сказала, что выделено 4 миллиона 500, 4,5 миллиона на текущий ремонт. То есть, соответственно, это как раз будет производиться на эти деньги, как я так все понимаю, остальные все виды остальные виды. виды работ, да, замена перегородок там, и так далее для, для, обустройства, для обустройства лаборатории. Я так правильно понимаю, Значит, миллион идет на ремонт именно капитальный и 4 миллиона 500 рублей на текущий ремонт. Не заставьте мне слово, потому что вот сегодня здесь присутствуют новые люди, которые которых еще не в курсе от этого администратора, у в понедельник на встрече с инициативной группой. Вы 4 часа были у меня в кабинете. Потом у вас не Поэтому то, что касается ремонта, да на того миллион это деньги которые мы можем потратить на и у меня в кабинете который был в понедельник было очевидно я вам еще раз предоставить перечень тех видов работ которые мы можем сделать в рамках этого одного миллиона а это крыши, крыши понимаем, что, что это крыша минуточка крыша мы понимаем что это, что, это, что, это а, произошла беда скорректирование да. просто для вновь присутствующих здесь людей а, мы шестой детской инфекционной полиции и до 16 году года было на ремонт этой поликлиники потрачено 446 тысяч рублей. Крыши не ремонтировали. Ремонтировали плитка, что, еще, плитка, какие-то еще текущие работы. На поликлинику не выделялись деньги и не тратились по ремонту крыши. По архивную данного, вроде бы в 2011 году был ремонт крыши. В 2011. Но, поймите, мы здесь не были, и мы не знаем, мы можем вот только на основании ну, данных, о деятелях, управляющих компаний говорить. Поэтому с 2011 года крыша не ремонтировалась. В силу причин, и я вам показывала представителям, которые были у меня, Владимир Владимирович Сергеевич, к сожалению, не заключались договора на капремонт, и, к сожалению, не заключались договора на обслуживание, на обслуживание тоже текущие расходы. Ну не случай. Сейчас мы закрыли все эти долги. Сейчас заключили договор с управляющей компанией, чтобы они регулярно чистили крышу, обслуживали, потому что мы ну, видим же места совместного за мы должны платить. Вопрос по долгам с управляющей компанией закрыт. Договора на эм, обслуживание на капитальный продукт заключены. И теперь мы, безусловно, ждем, когда закончится вот этот вот неподобие, чтобы уже приступить непосредственно к каким-то э, э, ремонтным работам. Мы состав, сейчас, совета, значит, э, мы сейчас, общественному совету, мы уже и в понедельник высаж верно объявили. И мы с вами об этом сказали во вторник, когда мы встречались со всеми, что вот процедурно все то, что будет идти, это идти будет. И ремонты, и приобретение оборудования. И сейчас вопрос 3 и 10 мы разъединили. Хотим отдельно общественный совет. Вот мы для чего сегодня всех и пригласили. Поэтому я предлагаю общественные советы сейчас развести по двум кабинетам, один для третьей, другой для десятый, и быстро все вопросы порешать и там и там. То есть третья поликлиника отдельно, общественный совет сейчас свой формирует, десятая здесь формирует отдельно свой общественный совет. Все для чего там сейчас вместе, вот конечно, там, а вы у нас что-то отберете а вы у нас что-то отберете. уважаемые коллеги, для никто ни у кого ничего отбирать не собирается, тем более дети наши. Все совершенно для нас одинаковые. важно, где они обслуживаются. В третьей, в десятый. Самое главное, что мы сейчас нашли конструктивное решение. Десятая поликлиника остается с предыдущим режимом работы и э, со своим э, значит там, У третьей поликлиники никого ничего ниоткуда не забираем. Режимы для всех удобные, графики удобные, они будут размещены в интернете. Единственное, сейчас отработаем общую систему информационную, которая будет реагировать на ваши вызовы. Все. Все. Что спорить и ссориться. Можно? Можно. По поводу аппарата УЗИ. По поводу аппарата УЗИ. Если у вас нет достоверной информации, то лучше вот, среди родителей... 50, 50, 50. Вот Мы лучше среди работать. родителей. У вас же нет заключения, правильно, экспертного? Поэтому, ну, вы же грамотный человек, доктор, ну зачем среди родителей какие-то смыслы вот, сеять? Мы же сами просто провоцируем какие-то неприятные ситуации. Давайте этим будут заниматься специалисты. Еще один Экспертное заключение. заключение, пожалуйста, ознакомьтесь, если вам так интересно. Если у нас вопросы. деньги все как бы общие, да? скажите, пожалуйста, в чьей юрисдикции находится сейчас 6-я она относится как, как же в пятую это включена или отошла уже куда-то там место шестая больница она у нас сейчас как учреждение которое находится нет, я же тоже кто понимает. Раньше объединяли поликлиники, это не первое объединение, но такого права у объема не было. Объединяли на бумаге, экономили на администрации, решали совместные проблемы, но не уничтожали. Это первый раз такой. Кто вам сказал, что такое участие? А скажите, какую вы будете перекусать? Давайте адресу министру. Вы не в курсе ситуации Вот вы же сами говорили, что здесь ресторан откроем. Узя парад хороших Значит, вот что, э... привожу пензов Пензов одна поликлиника Заразы, заразы, я, да, Буроев, в в районе в я предлагаю Сергею Владимировичу оставить отдельно все Давайте что, мы заниматься. Но мы сейчас совет, мы сейчас Просто просто слушать, да, да. Голосовый уважаемые голосовый коллеги, голосовый. можно мне предложение для того, чтобы вы хотя бы уже начать и чтобы легитимность какая-то была общественного совета? Позвольте предложить, вот у вас человек активный, вы с позвольте предложить, чтобы она возглавляла у вас общественный совет при 10-й горе согласен. Поставьте этот вопрос, пожалуйста, на голосование. Предложите, вот, чтобы это не от меня и сказала, потому что человек активный, вот она пытается все это вам а, сейчас докладывать. Да. И вот, э, если, моя, если вот вы не против, вот вы как это? Пожалуйста, рассматривайте. Так, вы согласны, чтобы я возглавляла общественный совет? Давайте. Голосуем? Хорошо. Бигжанова Полицергиевна возглавляет Общественный совет при 10-й поликлинике. Хорошо, выбрали. Ну, да, вы можете, запишите, можете, сколько сказать, сколько вам, сколько против? Не не могу, сказать. против. кто? Потовите. кто, кто, хочет? кто, хочет? кто, кто, кто против? Поднимите руку, кто просит, да, если, чтобы я возглавляла Общественный совет при 10-й поликлинике. Кто-нибудь есть против? Воздержался. Кто, воздержался? Кто воздержался? Один, Один воздержался, а остальные против. А вы теперь, пожалуйста, поясните, от какого числа вы будете считать? От, от, 20, от 28 марта. Нет, нет, не количество. От присутствующих. Вот сколько, сколько сейчас вошло в совет у вас человек? Я сейчас хочу вас оставить. Вы просто задом зад зад наперёд начинаете а идёт. Вы определите с количеством, а, а потом... Я сразу сразу да. А я вот хочу сейчас описать эти. Да. Катя, фамилию свою, нет, не Гуль, возьми вот этот список, просто отмечай. Гуля, возьмите. Адэй список. Екатерина. Анатолий. Здесь не все записались. Конечно, от количества. Да. Так, значит, Панченко входишь, да? Соответственно, Екатерина. Федоровна. Юлия Федоровна. Юлия Федоровна. Ты мне, Конечно, я буду пать, я Я все Ты позвонила когда мне жулил все? да. Так, да, значит, но да, я да, все все есть. Светлую записала. Но, так, вы полозала, полоза. Да. Но, Так, кто еще жил? Мы вчера на инвентаре Владимир уже был. Оля, а ты, ты будешь входить спис... в ходить совет сопредседателя? Спис... Спис... Да, ну, мы записываем мы... весь будем. список, а, который а мы, спис, а а мы обсудили а вчера. Может мы с вами пока не пока здесь мы обсуждаем. обсуждаем. Давайте. И давайте мы запишем сами. Ну, вы камеру хотели? чтобы На камеру я тоже говорил. Да, давайте. Значит, еще кто хочет, состав от нареза. Давайте мы его, его не начина... У меня так. уже намеченный вопрос. Слушайте. Ключковый Николаев. И гумин Нувана дали Александру Объединить... Введемите. Александр Александрович, все Сделает весь лечение, она не может. Ну, ведь Владимирович, Алексея Владимировича, он из личных денег не хотят. Почему? Что? И все теперь Все. Все специалисты специалисты всегда. Владимир Кашкорный, Евгений Владимирович. Ну зачем ты? У вас неправильная физиотерапия. Все, вы не Это Евгения Владимировна. Владимировна. что есть, есть. У есть. У есть. есть. есть. У Владимировна, да? Угу. <плэк> Можно я прям на YouTube перекричку с присутствием? Да, да, да, да, да, давай, Давай, давай. Фирс Анастасия Юрьевна. Да? Ой, ну Фирс, мы по нему. Она такая активная. Анастасия, да? Да. Юрьевна. Шувалова Надежда Владимировна. Ну, все у вас будут ходить. Прямо все, кого-то Потому <говорить> что у у у вас у Подожди, подожди, Шувалова Надежда. Владимировна. Сколько у Еще 20? Сейчас yeah. Надежда что? Сейчас Как работаете, собираетесь? А я сейчас объясню. Сейчас, сейчас Заблотский, сейчас Погодите, Заблот... Сергей Станиславович, Сергей Станиславович, я... и Ларина, и Ларина Александровна. Александровна. Как, как фамилия еще раз? Ларина. Ларина, Заблотский, Сергей Станиславович, да, я Ларина, Людмила да, Александровна. Вот прям одну минутку можно, кульсотер? Прям одну. Раз, да нет, пусть ходит, ради семь, Бога, семь, чем восемь, больше людей, тем шесть, больше шесть, шесть, возможность шесть, спасти шесть, нас 10-го Нет, нет, вот видите, у вас сейчас совет значит, 19 человек. Александр. Вот видите, простой пример. Вот у вас сейчас, значит, это 19 человек. Вот сейчас вы выбрали председателем Культу Сергеевну. Проголосовало 8 человек. Уже нелегитимно ваше решение и незаконно. Да. Ну, у нас сегодня первое заседание... Заочное правило, голосование. Не не мы можем собраться отдельно вы на первом заседании, да. выбрать там председателя. У вас уже незаконное делают. решение так о они, они здесь не присутствуют, значит, мы их не имеем право в составе. Значит, не входим. их в составе. Тогда они сейчас они диктуют только в составе. сейчас Хорошо. А вступление... Сейчас да. Давайте а мы право. В вы, раз а, вы не Нет, я поняла. Да, вы О, да мы не голосовать. Ну, да, да давайте мы в следующий раз проголосуем, раз. когда соберем активное заседание. Нет, надо сегодня уже решать, а сделать 10%. положение. А мы уже решаем сейчас. Особенно, да, когда все на работе. Очень да, очень да, конечно, как нужно организовать да. 10 градусов, когда все находятся на Я вас так и от себя работе. самых активных, и которые могут выходить, а вы э, и так далее, все. и представлять интересы всем. А так, зачем за максимализм? А где совет Есть совет будет до бесконечности, Молит. но принимать решение, мной, голосовать, голосовать и вот, я, я, я согласен с тем, что... Те люди, Бога. которые подали заявление, их интересы а если, Они, представлять, просят, вы. они да, находились да, в Если они Интерес. не могут сегодня прийти, это не означает, что они придут завтра. Вам тогда придется а в раз в два дня, чтобы Более, вот, не надо. Мы да, сейчас начали вот, вот этот... Вот, если бы нам вчера сказали, что сегодня нам мы выберем только... Тогда только основных... Именно, что производить только те и входят в совет. А, а, да, а дальше мы, Оль, а приглашать мы, мы имеем право уже кого, кого Мы самый главный состав будет? сделаем, а приглашать да. будем всех родителей. Абсолютно. Верно. Все, Абсолютно верно. Вам проще работать будет. Мы будем принимать. решать вопросы по 10-й Главное да. сейчас это нам есть. решить. Составы. А Пусть че? действительно, говорю, может быть. Сделаем, а остановимся. Ну, конечно. Кто Сейчас мы сделаем, а потом у всегда же можно. Пирсов Анастасии присутствует. Состав изменить ну, же можно. Да. А можно еще да. раз? Подумать. Давайте, Давайте определимся. Владимир Анастасии здесь. Здесь. Шувалова Надежда здесь. Владимировна здесь. Здесь. Ларина здесь. Ларина здесь. Все, кто здесь присутствует, входит в актив совета. А? Актив совета имеет право голоса. Так нам во-первых положение мы даже не видели. Вот, кто там что то подготовил? Нам его показали. Как это? Нет, вы делали какое-то отдельное уже Мы законы и все положения, которые у нас вот нам давала Вера Фёдоровна. То есть под нашу поликлинику еще ничего. Под, под нашу поликлинику еще не подготовлено. Хорошо. Да. Но там в принципе ты смотрела. Это, это, общее это, это общее положение, это да. Положение. И в тоже здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Где?